всем привет Паша привет привет вам, дорогие друзья по итогам этого года мы с Павлом Репиным решили снять супер мега обзор на обстановку которая сложилась вокруг жилья застройщиков и все такое прочее короче говоря сегодня снимаем топ-5 самых доступных ЖК Паша готов конечно погнали поехали Паша ко мне пишут в директ в инстаграме в комментариях на ютубе и просят просят составить рейтинг жилых комплексов и сегодня я предлагаю тебе обсудить топ 5 самых доступных но ну, мы же понимаем что цены растут а люди хотят покупать доступное жилье и нам так сказать руководство страны обещало доступное жилье давай рассмотрим вот пятерочку того что в нашем городе есть самого доступного и поймем, э, что за эти деньги, собственно говоря, э, счастливые <свят>, обладатели э, этого доступного жилья получат, да? Но это тот класс, который раньше называли эконом, а потом президент сказал, что все нужно называть стандарт, и эконом это уничижительное слово. Он неправильно сказал, э, он не, в смысле это не <свят> ты, <свят> <свят> <свят> не не <Иван>. так, <свят> осторожно. По грани <крайней свят> <Да>. ходишь. <свят> э, ты неправильно э, интерпретировал. Он сказал, что в нашей стране нет эконом-класса, мы все классно строим, то есть, вот, вот, то есть все они классно строят. Сегодня мы рассмотрим стандарт, жилье класса стандарт. Да, по самым недорогим по ценам, самым по ценам. По самым демократичным По самым декоратичным да. ценам. Ребята, топ-5 дешмана в Екатеринбурге! Ну, на самом деле, надо понимать, что мы будем говорить, наверное, об объектах как таковых, то есть там условно дешевле двух миллионов. Но в цене метра застройщики сейчас приноровились и продают там очень-очень компактненькие квартирки. 19 квадратов, зато они дешевле 2 миллионов. Короче, давай мы с тобой вот чего начнем. Давай мы с тобой поясним сразу же зрителям, по каким параметрам мы выбирали эти ЖК. Давай, отвечай на прямо поставленный вопрос. Я еще раз говорю, я в случае с классом эконом стандарт ориентировался на абсолютную стоимость объекта недвижимости. Что? Цена это? квартиры. Да, цена квартиры не цена метра квадратного, а цена квартиры. То есть там до 2 миллионов, это там студия однокомнатная, там, не знаю, до 4 миллионов, это полноценный двухкомнатный и так далее. Ну и понятно, что не хотелось брать там супер там, приближенно одинаковые по ценам объекты в одном районе, поэтому ну, разбежались по городу, посмотрели несколько отдаленных районов. Как мы с тобой выстроим? Мы их э, с тобой вот, э, как сказать, по рейтингу или просто все вот кучкой дадим 5? Ну давай, да, давай не по алфавиту и не по рейтингу, просто как пойдет. А просто как пойдет. Да. Ну давай, номер один это у нас кто? Ладно, китаезно. На кого работаешь? Номер один – это у нас ЛСР, проект «Мичуринский», известный малоэтажный проект, который, как выяснилось, в последующих очередях уже перестает быть малоэтажным, потому что там появляются корпуса восьмиэтажные. Вот. И, ну и это, в общем-то, район «Широкая речка», по бюджету он как раз довольно демократичен даже в нынешних реалиях рынка. Uh -huh. Ну-ка, озвучь, пожалуйста. <свят> ну, там вот есть как раз, э, несмотря на то, что район там условно-семейный, да, там есть вот эти вот комнатушечки, квартирочки по 19 Извини. с половиной квадратов. Извини, пожалуйста, а почему условно-семейный? Формат условно-семейный – это как? Когда появляются корпуса с 19 квадратами, вряд ли какая-то семья <свят> будет жить в 19 метров квадратных. А, то понятно. есть появляется портрет другого клиента, назовем так, который вряд ли уже про семью. Ну это мои исключительно рассуждения. да? Ну, как Но... твое рассуждение, ты же видишь всю эту историю, а... ты наблюдаешь, кто покупает, ты, в принципе, представляешь себе портрет. Ну да, мои, мои, мои рассуждения основаны на взаимодействии с покупателями, скажем так. Ну и так, первое да. у нас это, Мичу... это Мичурин. Это Мичурин. район Широкая речка. Это район Широкая речка, причем там, самая его окраина, это в, ну, в случае преимущественно, назовем это так, это, безусловно, малоэтажность. Это там лес, тропа здоровья, ну всякая такая свежий воздух Тропа здоровья в лес да, Тропа здоровья в лес, это самая оздоровительная история вот. а, На мой взгляд, неплохая концепция для такого компромисса, да, городской прописки и условно-загородного формата Но преимущество комплекса относительно тех, что в локации, помимо этажности, это там, своя газовая котельная вот. Mm -hmm. Ну и то есть до 2 миллионов сейчас-то можно купить вот эту вот маленькую студийку, причем там в, по сути, готовом жилье. Что такое готовое жилье? Ну, то есть не, не глубокая стройка там с создачей 24-м oh, да. да. Часть дана, часть вот в 22-м дает. Ну, то есть купил, заехал, живи. Да. Ну, ну как давай по ценам конкретно нет, пройдемся, да. давай да. там. Ну, и... тут, смотри, у Мичуринского э, в Абсолюте как раз есть варианты до 2 миллионов. Это, в... это студия? Да, это студия. Сколько квадратов? Но она 19,5 квадратов Ну, в общем, 20 квадратов за да. 2 миллиона Грубо, 100 тысяч за квадрат. Боже Я мой. тебя предупреждал, давай, давай не смотреть В случае с маленькими форматами, давай не смотреть в этот самый Надо признать, что в самом Мичуринском Там те же условно-двухкомнатные, полноценные двухкомнатные квартиры Это уже дороже 4 миллионов Поэтому для тех, кому вот не нужна эта история с малоэтажностью Но там плюс-минус широкая речка подходит по локации Там рядом есть там, жилые комплексы выше там, Тянистой, по-моему, самый демократичный вариант. Там двушку можно за 3,6 То есть там, в принципе, можно поиграться ценой. Ладно, как туда добираться, Паш? О, тяжело! Это же, Екатер... это же Екатеринбург? Да, это Екатеринбург. Вот, да, ну, там сейчас объединились академическим. А, э -э сделали выезд на Академ, да. Я думаю, что на выезде еще вопросов сильных нету. На въезде я пытался, я продавал на Крустальногорскую квартиру и пытался заезжать через Серафиму Академу и проскакивать на широкую речку. Ну, тяжелый светофор, все еще очень тяжело вернуться на широкую речку с Чего вокруг есть? Ну вот как раз вопрос социалки для меня. То есть там есть эта школа, садик построенный по президентской программе, вот этот на 1100 учащихся, да, и, ну, Функционирует. Воспитанников, да. Но, блин... Блин, да. То есть я, честно говоря, видя сколько там вокруг живых проектов, там тот же Меридиан, тот же Рио, да. То есть, сейчас там построится вторая такая же школа еще там на 1000 метров. Но... Домов вокруг, мама не горюй То есть сказать, что это какая-то супер социалка Я, к сожалению, не могу Ну а что там еще есть, развлечения, кино, домино? Ну, ну развлечения, это что у нас? Торговый центр академический, наверное, там ближайшее кино. Все. Ну, слушай, широкая речка. Бульвар. Это, то есть ну, Его обещают, причем там в, как раз в районе Хрустальногорской должна была быть какая-то парковая зона. В итоге сейчас вроде как перевели это в зону многогатарной затройки и еще какой-то домик решили воткнуть. Короче, своя там атмосфера. А что там с другими квартирами? Двушки, трешки, четырешки есть такие? Есть. Ну, я я говорю, что Мичуринский в плане именно абсолютной цены двухкомнатной квартиры, это уже не самая дешевая в локации. Ну, там 4,3 миллиона можно То есть он а, экономный по маленьким... Он самый, самый доступный в плане маленьких форматов. Если вы хотите уже полноценную двушку, там в... вокруг есть варианты не малоэтажные, но где полноценную двушку вы возьмете дешевле, чем Мичуринский. Отличная это цена, the дешевле только даром, это сделка века. Так, а с парковочками там что? <связь> ну блин, да как везде. То сейчас же там еще концепция дворов без машин в новых очередях процветает. То есть ставь вокруг. Ну я ездил, продавал там двухуровневую квартиру в Мичуринском. Есть вопросы, но довольно динамичный трафик, скажем так. То есть, ну за счет этажности, мне кажется, это все-таки не академ. Подземная парковочка есть? Нет, да. но... все на улице эконом ну как бы наземная Ой, простите, наземная стандарт, стандарт. Это стандарт. Да. ну но, да то есть вот мичуринский будет первый у нас в очереди дальше первый мичуринский и так ребята обсудили мичуринский и все вокруг широкой речки то есть локацию широкой речки я предлагаю там. Закончить по ней Это именно из-за локации цена, да? Или еще что-то, качество строительства, там отделочный материал Нет, здесь, все, да, все. да все Слушайте, в классе стандарт, это все, все плюс-минус Одна история, чистовая отделка, я говорю Здесь отличие, это газовая котельная ну, вроде как это там независимость это опрессовок от прочей истории и какая-то экономия на коммунальных платежах. А, вот еще не спросила, а что с двором там, внутренний двор там? Слушай, ну, кстати, дворы довольно симпатичные получились за счет вот этого колодца, который высотой в 5 этажей, получается такое интересное пространство. Я говорю, что я продавал там квартиру. Хорошая инсоляция, да, получается? Да, получается хорошая инсоляция, такое безветренное условно пространство и можно раскидать там какие-то горочки, лазилки и так далее. целом, это хорошо. Да нет, это как бы я, я не жил поэтому не могу сказать ну короче говоря почему ты считаешь как ты думаешь почему там а, такая доступная цена да, и ну, за счет метража здесь вопрос же доступности цены мы в абсолюте рассуждаем то есть ребята пошли по есть, пути эти, которого требовал рынок конечно они дали далеко еще потому что ну, конечно безусловно локация как бы инфраструктура вокруг грустнику это не смущает вон она О, там <свят> давай не сравнивать все предлагаю закончить с да. номером один и перейти к номеру 2, и это ну давай обсудим светлый светлый мечуринский а теперь светлый застройщик. застройщик тен да застройщик тен светлый светлый тен светлый тен да в общем с, смысл светлого а, сводится к тому что ну это там уже отнюдь не малоэтажный район, но он приближен к центру, то есть там э, заезд получается с Кольцовского тракта удобный. Прямо с центра едешь и заезжаешь в комплекс выезд, уже сложнее, потому что там через Просторную и так далее. Светлая это вот в лесочке такая да, группа, лесочке группа домов рядом с, вдоль с, трассы. Да. Вдоль трассы, лэп, ну там есть свои нюансы, но в целом как бы... Район сформировался, у него появился свой потребитель. Моя там, опять же, почему там дешевый вариант есть, даже дешевле 1,9 миллионов, потому что опять застройщик ушел в как это, пандемийную нарезку по 19 квадратов, чтобы это все под господдержку засунуть. И, собственно говоря, поэтому появляется. Что такое засунуть под господдержку? Ну, у нас же изменился размер кредита, который можно получить с господдержкой, до 3 миллионов. Поэтому как бы, выгодно продавать маленькие объекты, они в абсолютной цене дешевле. А значит можно предложить господдержку. То есть для понимания светлом в первых очередях, первых семи очередях, были и двухкомнатные, и даже я смотрел сегодня на вторичном рынке, есть трехкомнатные квартиры по зал квадрата. То есть формировался там район, пусть даже удаленный, с каким-никаким удобным выездом в центр и так далее. Но то, что Тен сделал, что называется, в последних пяти домах, ну это, блин, это лучше показывать, наверное. Но это исключительно студия однушки по 15 квартир на этаже и там квартал из пяти домов, в который, на мой взгляд, могли. Ну я я буду рад ошибиться, но скорее всего туда съехались люди из городов спутников, которым просто нужна прописка. Ну то есть там поначалу в пределах полутора миллионов можно было эту маленькую квартирку взять. Ну и в общем-то. Высотные 20-плюс этажные дома с нарезкой по 15 квартир на где абсолютно большинство студий, и оставшиеся это однушки, на мой взгляд, сформируют определенную среду. Получается, что вот эта вот среда начнет выдавливать тех ранних покупателей, которые там с детьми, там с семьями. Но это же разный контингент получается совершенно. Стояло. А? У вас тут не стояло. Не понял. У вас тут не стояло, извините. Да. А, да. там очередь да, да, начинается? Ах. Вообще для чего покупают студию? Ну, то есть под сдачу ну, Да. Под сдачу еще раз зацепиться за городскую прописку, там какой-то иметь этот самый какой-никакой уголок, чтобы остаться в городе, если ну приезжий, да, не знаю, там работаешь. Ну в общем плохо, я считаю, что ТЭН таким образом поступают. Но с точки зрения как бы девелопер все понятно. Ты сворачиваешься с объекта ты уже можешь построить то что рынок съест здесь и сейчас а дальше хоть трава не расти потому что те дальше ничего там не продавать то есть давай. на мой взгляд вот эти пять домов продаются по старшему и так да, давай уточни вот у нас пункт номер два это светлый застройщик т.н. сейчас там пять домов в которых можно купить квартиру ну не квартиру а студию да, квартиру-студию да, да, да. ну, да. можно и однушку там 2 и 6 миллиона за один и это одно из самых недорогих предложений на рынке но вы получаете Группу домов там сколько, да, 10? 10, 10 не 5 домов, где исключительно Нет. студия однушки, а Нет. всего, да, всего там... Всего 10, да, получается, домов? 10. Вот 5 строятся? Нет, уже 12 получается. В 5 а, только одни студии? последних 5 вот этих очередях, там 8, 9, 10, 11, 12, это студия однушки и там, прям квартал сформированный и с маленькой нарезкой. Там, в принципе, гораздо ближе к городу, к центру, ну, если по бану ехать, то это совсем... Ближе, чем Широкая речка? Ну да, ближе же. Слушай, ну, я... я, вот Что считать центром? Я специально померил сейчас по Дубльгису, ну там условное расстояние от э, Мичуринского, от Светлого, от Хрустальных ключей. В общем, э, плюс-минус 10 километров, все кроме Хрустальных ключей. Это близость всех домов, которые мы сегодня будем с тобой. Ну выезд все равно удобнее с, вот, вот с этого района. Выезд, да, удобнее. А транспорт? Такой же неудобный. Ну, маршрутки и так далее. То есть каких-то особых э, там разночтений с широкой речки нет. Что вокруг? Ну а что вокруг? Вот один садик построили вокруг. Там же, по сути, обещали, насколько я помню, торговый центр в изначальном проекте, на месте, где-то раз сейчас пять домов. Угу. Построили, слава богу, паркинг. В общем, там довольно сложная ситуация складывается с парковкой, безусловно. С выездами Парковку, и так далее Да, да, да, да. То есть там Есть наземные, как бы, я думаю, что они большей частью раскуплены места безусловно не хватает, да и люди не все далеко готовы платить за эти парковки Качество строительства, наш знаменитый Тен. что он там, как он там? Ну, слушай, я знаю, что в первых домах были большие нарекания там и с окнами, и с всеми остальными, и с дверями Но, по-моему, они понемножку обкатали то есть ну, вот я в восьмом доме с клиентом квартиру брал, на приемку вместе с ними ездил. Какого-то фатального трэша я не увидел, хотя ну, мы знаем с тобой, обзорщики снимают. На каждом, на каждом объекте полный трэш, поэтому ну, какого-то критического отступления от среднего уровня я не вижу. Обещания выполняют, ожидания реальность там какую? С этим ну вот я тебе говорю что должен был быть торговик не стала торговика должна была быть на мой взгляд по -по -по полусемейная история появились пять домов с ну, есть, ну, маленькой нарезкой ну то есть меняют все по ходу ну есть, как, как и многие другие будем ну, да, да, да ну как многие Ну хорошо у Тена почти в каждом проекте есть такие отступления екатерининский сад поменяем и до сих пор там что-то а? меняется ну, нет, Ге... геометрия там что-то не доделали. А, там Где-то что-то опять меняется. Ну, здесь-то то же самое, да, примерно происходит. То же самое. Но зато уже построена большая часть. И в да, все, видно. заканчивается район. То есть, да. вы, в принципе, понимаете. А все ожидания уже с, каким, да, с каким количеством жителей вам предстоит жить, плюс-минус. Да, да, да. добавьте к этому. 15 квартир на этаже умножьте на число этажей в каждом из 5 домов вот вам дополнительное число жителей которое прибавится к тому, что есть сейчас супер, ребята, это был светлый второй в нашем рейтинге, но не по, как сказать Да не, не, не по... по значимости, не по цене. просто второй пункт, если есть вопросы какие-то у вас дополнительные, пишите в комментариях и мы с Пашей постараемся ответить ну или делитесь мнением от проживания в районе мы тоже с радостью почитаем ваши отзывы да, это будет особенно ценно если вы напишите, что там у вас происходит <смех>, в вашем э, светлом районе а мы переходим к пункту номер три и это у нас кто ну давай обсудим э, к вопросу развлечений Хрустальные ключи, район компрессорный Опаньки, Хрустальные ключи, район компрессорный, самый труднодостижимый 20 рай... километров от центра города 20 километров от центра города Причем на сайте написано, что сибирский тракт вроде как не стоит, типа, и выезд оттуда на автомобиле 20 минут В общем туда, на мой взгляд, ребята, это чисто субъективное мнение Хрен заедешь, хрен выедешь, это, это компрессорный, у него один собственно въезд свой... Ну блин, да, но у компрессорного к Просто ты спросил развлечений. Я сегодня с удивлением для себя обнаружу там даже кинотеатр есть. Короче, поехали рассказывать. Жалкий Давай объем кто Давай. там у нас ну кто? застройщик ЛСР мы уже с тобой в принципе наверное про него проговорили но ну, что там федеральный застройщик куча проектов плюс-минус усредненно одно качество одна отделка и так далее то есть здесь мы больше будем говорить про доступность цен в районе да то есть там отнушки опять же там 2,7 миллиона 2,8 а студии студии 1,8 ну блин студии, понятное дело, там 20, по-моему, 2 квадрата. Ой, так это получается даже дешевле, чем мы а, только да. что с тобой. Да. да, Ну, то есть компрессор, но ну, он подешевле, наверное, за счет как раз отдаления от города все-таки при всем при всем благополучном выезде через сельский тракт а вот двушки там можно за 36 миллиона взять но главное преимущество компрессорного которое в принципе наверное там побуждает людей выбирать жилье там это социалка то есть там семь детских шведов две школы и вот вот в этом не самом большом географически расположенном районе вот и крышная котельная то же самое что у мичуринского то есть это определенный бонус жителям в остальном ну, высотность там уже отнюдь не мичуринский своя атмосфера экология очень часто говорят вода вроде как хорошего качества но опять же я прошу зрителей активно участвовать в комментариях и делиться так ли это потому что мы ориентируемся на застройщиков ну и рядом лесной массив в принципе вот ну, какое то какое-то уединение наверное там можно получить в принципе по компрессорному я думаю что там своя категория жителей и те кто собственно говоря смотрит какую-то хорошую площадь в оптимальном бюджете могут обращать внимание на этот район особенно если не завязаны на выезды в часы пик ну на мой взгляд так вот прожители этого района когда я узнавал почему вы здесь покупаете они как раз находили какую-то привлекательность за счет видимо какой-то уединенности и плюс к этому цена ну цена конечно она существенно ниже чем вообще по городу и мне кажется вот из всех кого ты называешь там одна из самых низких наверное, даже самая низкая цена ну да, да, то есть как бы район с хорошей социалкой, со своей развлекательной какой-никакой инфраструктурой, там спортивные всякие эти э, секции и так далее. Да, да, да. То есть он такой самодостаточный, назовем его, несмотря на то, что там 20 километров то до... Ну собственно, собственно он и строился в свое время там в Советском Союзе именно как свой самостоятельный район со всей инфраструктурой, полагающейся полноценному району. Социалка там явно лучше широкой речки на сегодняшний день. И... Ну, на широкой речке там вообще ничего нет. Ну, в районе мичуринского да. Ну, и, в общем-то, не скоро будет так, чтобы обеспечить. Ну, качество строительства, в общем-то, как, как... ЛСР. Ну, хорошо, ЛСР, что... Ну, усредненное, усредненное качество, как бы, какой-то уровень продукта Ладно, дают, давай, выше так, не прыгают. Давай так, чтобы мне понятно было, ты мне объясни просто, я не знаю, как зрителям, мне лучше, чем атом комплекс или хуже? Да, на одном уровне, плюс-минус. На одном уровне, ну, все. В моем понимании, да. Хорошо. Там просто панелька, не панелька, у каждого свои предпочтения, и кто, аналит, кто то монолит, кто-то панелька, а отделка один... Хотя двери, по-моему, у ЛСР даже получится Итак, третьим номером у нас был компрессорный ä, застройщик ЛСР. И называется... Что, хрустальные ключи? А мы даже не сказали. <кanna> Я... <кanna> хрустальные ключи. <ч marginal> <gibt> <acha> weap, ЖК хрустальные ключи. Паша так увлекся, что не рассказал, как называется. Итак, запомним. <lei> хрустальные ключи. Ребята, пишите в комментариях. A, Кто там живет? Кто живет, ваши впечатления? А, задавайте вопросы, кто еще не живет и а что хотите узнать. но ну, а мы переходим к пункту номер четыре И это у нас. Это у нас ЖК Фристайл. Оба-на. Наверное, прямо на горе уктус по фристайлим Ну, в общем-то, да, присоседились они к горе уктус к инфраструктуре, которая там есть, там сноуборд. баден баден самая аэротруба и так далее. Я, честно говоря не совсем понимаю как бы концепцию человека который в екатеринбурге постоянно этим пользуется. ну то есть как бы можно жить не на уктусе но приезжать туда и развлекаться но наверное, такая аудитория есть и собственно говоря в рейтинг наш э, фристайл попал тоже благодаря тому что там мелкая мелкая нарезка с понятными там э, недорогими ценами для этого района в абсолютной величине цена метра там тоже не скромная как и все сейчас вокруг а, ну давай начнем с того, что кто застройщик Фортис то есть ребята, которые, собственно, сейчас много новых проектов заявляют, построили ту самую основу, про которую мы отдельный сюжет. Ссылка будет. В комментариях. <свят> <свят> вот сейчас заявились радуга парка, на визе они будут еще в одном месте строить. Расширяются, да? Да-да-да. То есть они нахватали, я так понимаю, земель, немножко адаптировались, там хороший административный ресурс, как не видится. В общем зацепили они участок, который вроде как Уктус, но почти Елизавет. <къем> на мой взгляд, э -э рядом там специально автобусную остановку выгородили, потому что туда было не добраться <со> на общественном транспорте. Но сейчас автобус ходит? Да, ходит. На... Ходит один, да. Не знаю, мне кажется, с первым же домом там будут вопросы с посадкой в этот автобус. Но в, в общем-то там, <со> там большая высотность, там э -э нескромная нарезка квартир. Ну, я имею в виду, что количество квартир на это же их площадь и так далее. Но вот есть это преимущество, которое действительно может кого-то зацепить. Это Муктус, муктусские Буктус. горы, да, прогуляться, там, Баден сходить, поотмокать по, по, по в теплых источниках, на борде покататься, вся вот эта вот... Ну а цена-то какая в абсолюте? Ну, вот студия, там, сколько, 23 квадрата, 2300. 2 300 ну примерно где-то вот сопоставимо да ну с, с чем сопоставимо? С, с широкой речки широкой речки например. ну в маленьких метражах да в целом ну хорошо а что там есть еще там есть двушки трешки но ну двушки есть трешки мне кажется может быть и появится там же рядом довольно много таких уже менее... Заточных под молодежь, даже по названию ЖК, там Шишимская горка, там Дом ктус и так далее, сезоны и так далее. Поэтому трешки, может быть, там в принципе и не появится, может быть, хватит желающих. Хотя у меня большой вопрос, вот при той нарезке и при той этажности, которая сейчас есть, будет ли столько фристайлеров, назовем так. Но ты думаешь, что это как раз вот категория молодых людей, которых привлекает вот эта вот движуха, да, вот это вот. Ну да, да, то есть и нарезка соответствующая То есть здесь двухкомнатных вообще, что называется, в каждом подъезде по планировки. Я сейчас даже боюсь спросить у тебя про инфраструктуру рядом, судя потому, что ты сказал там раньше автобусы не ходили. Не-не-не, школа, садики там довольно плюс-минус близко, то есть на Щербакова стоит этот глобус, но она получше, чем, наверное, в Мичуринском с точки зрения вот, там, доступа в паре автобусных остановок. Поэтому нет, она там есть, но главная фишка, если вот и лезть именно туда за эти деньги, это... История про Актузские горы и всю ее инфраструктуру. Ну, а Развлекалово? Ну, что, Щербакова? Ну, я не имею в виду лыжные. Ну, Глобус, торгово-развлекательный центр. А, там же аквапарк, аквапарк, дельфинарий, так что... Что-то хоккейная школа ну, рядом. Почти пешком даже дойти можно. В шаговой доступности. В известной шаговой доступности. Как Риверпарк парк Вот велосипедный. Да, поэтому, ну, в общем-то, про этот ЖК, наверное, все. Своя аудитория у него есть. По застройщику обещаниям, да, они там глобально-то вот, на мой взгляд, ничего большого и не обещают. Ничего не обещают. То есть, если мы посмотрим рендеры холлов, ну как бы холлы, ну хрустальные ключи на минималках, вот, ну подъезды, то есть какого-то, это проект заточен исключительно под локацию и уникальность расположения Куктусским горам. Ну а парковочка? Ну, я думаю, что учитывая, что на Елизавете пока этажные дома, какое-то время там больших проблем с этим не будет. Когда реализуется весь жилой комплекс, да и как и везде они будут. Вот мое ощущение сегодняшний день такое. Как покажет, время посмотрим. А подземных тоже нету, да, вот этих всех? Нет, насколько а я помню, нет. То есть ищите места где-то вот вокруг, да? Ну а дворы там, вот что-то детские. Ну, закрытый двор, стандартная история с благоустройством. Опять же, я думаю, что много из этого обещается, что из этого реализуется. Вот как показала основа, есть расхождение, ожидание, реальность. Надеюсь, что во фристайле будет иначе. Зато там прекрасные виды на Ухтусские горы у кого-то. У кого-то, кто не смотрит в соседний дом. Нет, кто, кто не смотрит на соседнюю промзону в обратную сторону. Ну да, ну если есть фанатики, то как бы там можно повыбирать еще, с какой стороны эти Ухтусские горы любоваться будешь. Там со стороны Щербакова несколько, поэтому вопрос такой. Маленькая нарезка, доступность именно по абсолютной цене, она вот выделяет жидко-комплекс. Ладно, хорошо, ну что, тогда переходим к пятому номеру Пятый герой нашего рейтинга, это, наверное, самый неожиданный участник Ну-ка, я в предвкушении О, Это ЖСК, то есть это категория жилья не для всех но зато строится это через дорогу от изумрудного бора Что значит не для всех ЖК, не для всех? Ну, туда нужно по специальной программе То есть там мед, работники медучреждений Оборонно-промышленного комплекса Ну и там несколько еще культур, объектов Учреждений культуры и так далее То есть да, там да, нужно да. заявляться и проходить определенный ценс, Что ты входишь в категорию жилья, которая, наверное, могут претендовать Но зато это рядом с изумрудным бором и 67 тысяч метров квадратные да, ну-ка, ну ну-ка, ну, ребята, ребята, тихо, внимание, тихо, ребята, сейчас что-то прямо прозвучало такое для меня, прямо вот уже фантастическое, 67 тысяч за метры квадрат. Это однушка, если трешку, то 63. Можно говорить, что это цена... Не то, что даже прошлогодняя, прошловечная какая-то. Я уже даже не помню, когда были. Паша, пожалуйста, подробнее расскажи, что это, а кто застройщик. Ну, это, это как бы застройщик, который реализует, по сути, социальную программу. То есть у нас они возвели ЖСК здоровья, ЖСК, наш дом, который рядом с санитарной долиной на Визи. И там тоже был очень большой контракт цены. Ну, то есть, если я правильно помню, то вот эти вот ЖСК. Тот момент еще не в этих конских ценах они тогда 50 тысяч метров квадратно стоили в том, в том районе то есть это виз с доступом в центр вот. я недавно читал там, обзор этого ЖК. понятно что каких-то фантастических мест общего пользования мы там не увидим Но Обыкновенное. да обыкновенное, хотя на сайте написано что жилье не уступающее классу бизнес а картинки то есть картинки уступает классно, <сих> как ни странно в общем застройщик много о себе я так понимаю думает но смысл в том что мы же с тобой рядом с ему бором еще увидели недавно замечательный проект тривьеры 11 башен вокруг ермола облепившие да. его да. а здесь всего две башни всего 20 этажных также 10 квартир на этаже но блин там по рендерам увидишь там даже двор какой-то есть и вокруг малоэтажка то есть я так понимаю что плотность будет лучше с парковкой будет лучше So Холлами от ривьера я больших высот не жду. Здесь они будут усредненно неплохие. То есть для работников, которые входят в ту категорию, я думаю, что мы отдельный перечень просто, там, я не знаю, выложим да, информацию с сайта, полный перечень. Вот. Но это хорошая возможность, да, как ты правильно заметил, за деньги, которые там, 70 тысяч метров квадратных за трехкомнатную квартиру в двух километрах от метро. Блин, извиняйте. Сейчас помню. Где, да, это с отделкой, причем, да, то есть это сдача, там, по-моему, 23-й год, хотя... Еще да, и с отделкой, да, то есть да, заезжай да, живее. Да, хотя янтарная, ну тот, тот проект, который ЖСК здоровье рядом с янтарной долиной, насколько я понял, там на полгода просрочки, то есть надо понимать, что схема ЖСК она не защищена так, как и скроу-счета, но, блин, вот ты получаешь то, что получаешь. То есть, если там, есть возможность в случае чего подождать какое-то время, если главный ориентир – это цена и близость к городу, ну, очень хорошее предложение для тех жителей, которым оно подходит по категории. Поэтому я советую обратить внимание и уточнить. То есть, да простит меня Ривьера, но очевидный конкурент башням, которые облепили Виэр в цене в том числе Ну прекрасно. Я честно признаюсь, я не знал, что такое есть на нашем рынке. А вот скажи, пожалуйста, это единственное место такое или есть еще подобные социальные программы, где можно купить по очень приятной цене? Ну, вот из того, что я знаю, это пока то, что заявлено единственное наверное, в городе. То есть виз закончен, ЖСК здоровья? Ребята, если вы вдруг по каким-то причинам знаете такие секретные места, то обязательно пишите в комментариях. И если мы про это не знаем, то отдельно, возможно, снимем... Да, отдельно, может быть, кому-то будет интересно. Давайте снимем ЖСК, что за схема более подробно, какие категории туда входят и что вы получаете. Может быть, даже сходим на это здоровье, да, посмотрим в холод. Если уж сильно. Ну, это сильно захочет зритель, что же можно получить сейчас за 70 тысяч метров квадратный. Это. это, о, это, это. Нет, но ну, в любом случае это радостная новость, что за 70 тысяч можно сейчас купить э, квартиру. На этой позитивной ноте мы не заканчиваем, потому что я не могу не спросить. Ребята, мы обсудили топ 5. Э, жилых комплексов, которые на наш взгляд в абсолютной сто... стоимости в абсолютной квартиры, квартиры, да, имеют самые привлекательные цены, да, самые доступные, назовем это так. Мы понимаем, что это жилье эконом класса и расчет, ну как не говори, то есть среди всех, то есть есть эконом, есть там бизнес премиум, ну как-то так комфортом. Это пускай будет мое название, это я так называю, то есть, ну как бы это не претензия к кому-то там, так. не дай бог. Но мы понимаем, что раз это самое доступное, то на чем-то экономят. То есть, э, э, то есть ждать каких-то там чудесных чудес не приходится. Ну, например, там нету трехметровых потолков наверняка, я так наверняка. подозреваю. А, нету подземных паркингов, а, нету каких-то там прекрасных холлов, я не знаю, как в Кандинском, например, которые итальянцы, итальянцы там проектировали. Вот, ребят, надо понимать, что э, это квартиры, которые вы можете себе позволить купить за небольшие деньги относительно других ЖК, потому что даже эти деньги, я считаю, сумасшедшие. Ну, конечно, вот возьми этот ЖСК и через дорогу зумрудный бор, там по миллиончику разница, наверное, с будет. Э -э быть... Да, цены очень серьезно выросли, непонятно по каким причинам, но тем не менее это случилось, все в шоке, риэлторы в шоке, не знают, что будет дальше но как есть так есть строят в огромных масштабах и объемах и вот у нас случилось вот пять таких ЖК если вы знаете какие-то другие ЖК и вы не согласны с нашим мнением напишите об этом пожалуйста в комментариях ну а я все-таки вот не удержусь спрошу а, вот выбрали 5 ЖК, но не, нету, нету, не попал в этот список Атомстройкомплекс, хотя ребята позиционируются как, в общем-то, доступное жилье на Урал Уралмаше, например, там вот я помнится, делает удивленное лицо Паша, ну то есть он не входит в этот список, у него нету доступного жилья. Но мое ощущение рынка, что Атомстройкомплекс никогда так не позиционировался, он там типа народное жилье, mm -hmm. да, те же народные да. кварталы. Но за то, что ты берешь бренд, а это там с огромной историей, да, с огромным присутствием в годах на рынке недвижимости, ты переплачиваешь, ну, очевидно, переплачиваешь на фоне конкурентов, то есть атом никогда не был нигде, ни на широкой речке, ни на Уралмашей Все, не попад, в общем, не попадает к нам Он, он все-таки по, по дороге Он знает себе цену и пользуется спросом пользуется. Да, Все остальные тоже знают себе цену Просто атом никогда не был в категории низких ценников Хорошо, тогда вот такой вопрос. Мы 5 ЖК с тобой обсудили, и здесь сейчас вопрос с подвохом тебе будет. Паша, готовься. Я подготовился, да. Значит, смотри, мы же понимаем, что купив квартиру, тебе нужно заехать, сделать ремонт и как-то вот только после этого жить. Получается, что вот некоторые ЖК сдают с отделкой, ну там линолеум обои и там унитаз раковина, а какие-то без вот все эти ЖК сдают в отделке. Абсолютно. Ну класс стандарт или как его раньше называли эконом, славится тем, что там все, всю отделку за закладывают в стоимость. И ты получаешь ее очень демократичную, но там, тебе не надо на нее дополнительно тратиться на отделку. Ну, ты да, ее можешь да. там зашить в ипотеку и так далее. Ну, получается, что в этом тоже огромная экономия, потому что ремонт сейчас стоит очень дико дорого. Прямо очень сильно. Поверьте мне, я этим занимаюсь каждый день. Но ты не такими ремонтами занимаешься, которые делают да, жители да, да, такие головы. Я не ремонтами занимаюсь, но тем не менее, все равно любой ремонт, даже самый небольшой, стоит сборный денег. Что... Какие да. там есть еще скрытые? платежи ну то есть за что придется доплатить человеку у кого-то коммуналка дорогая там я не знаю там за парковочное место за двором за лесом надо платить там и что когда нет я думаю что усредненная коммуналка там в районе 30 рублей я имею в виду, общедомовые до да, расходы болтается и ну там объекты с газовой котельной они скорее всего с точки зрения потребления ресурса чуть дешевле коммуналке и все собственно то есть ну все вот эти вот истории где кому парковаться какой там очередной шабашник поставить какой-нибудь шлагбаум прихватизировать территории скажет латинные полторы тысячи это сугубо индивидуальное если есть такая информация у зрителей можно поделиться но такого сравнения прямо его не сделаешь ну что, друзья, вот такой вот у нас обзорчик получился по итогам 2021 года. Пишите в комментариях, что мы упустили, какие вопросы у вас остались. Мы с удовольствием на все на это ответим. Но пока прощаемся с вами. Желаем вам в новом 2022 году адекватных цен. Красивых квартир, уютных домов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока!